сразу же переходим на среднюю часть спины. Средняя часть спины самая такая пугая, и частенько бывает болезненная, поэтому тут не перестарайтесь. Мы устанавливаем ролик на среднюю часть спины, ноги согнуты в коленях. Таким образом, то есть мы как бы поднимаем таз. Не как бы, а поднимаем таз. Руки можете скрестить на груди и делайте толковые движения ногами вперед, назад и доходите до лопаток. Это как раз и граница средней части спины. Доходите до лопаток и катаете эту зону. Можете сакцентироваться немножко налево, либо направо. И делайте также. От 8 до 12 массажных движений. После этого, чтобы увеличить гибкость, допустим, в средней части спины, вы можете остаться в этой зоне и потихонечку поднимаете руки и запрокидываете все тело назад, а затем вперед. И поделайте так несколько движений для того, чтобы добавить мобильности в грудном отделе в среднем. Но опять же, легкая боль, она допустима. Если вы делаете через силу, либо кто-то на вас еще сейчас прыгнет, это будет очень опасно, поэтому не перестарайтесь.